Добрый день! Я приглашаю вас на видео-занятие, где вы научитесь создавать электронные карточки с новыми английскими словами. Зачем это нужно? Чтобы запоминать новую лексику быстрее и надолго. Что будет в этом видео-уроке? Я по шагам покажу вам, как создавать флеш-карты на платформе Quizlet. Тема связана с путешествиями, а полезные фразы я буду брать из видео о прогулке по Эдинбургу. Это материал одного из дней моего виртуального travel-проекта для путешественников. Почему я решила записать этот видеоурок? Для того, чтобы сэкономить вам время и дать четкие инструкции для самостоятельного создания флеш-карточек. То есть после вы сможете выбрать темы, которые для вас наиболее актуальны при изучении английского, и воспользоваться моими пошаговыми инструкциями. Меня зовут Марина Бочарова, я уже больше 20 лет, помогаю людям уверенно говорить на английском. Надеюсь, мой видеоурок будет для вас полезен. Ну что же, давайте вместе создавать лексические флеш-карточки на платформе Quizlet в разделе Travel English Материал мы берем с моего сайта Английский свободно из проекта Путешествуем с английским Travel Project. Конечно, мы можем поехать в любое место, и у меня есть разные материалы, но выберем сегодня мы поездку в Эдинбург. Мы пройдемся по городу вместе с travel-блогерами. На странице вы найдете видео, оно уже встроено. Как только мы начинаем его проигрывать, мы можем выбрать одну из двух опций. Включить субтитры или не включать субтитры. Удобнее, чтобы выбирать нужные нам лексические единицы, их подключить. Итак, мы смотрим видео. И как только мы доходим до интересной нам фразы, ставим видео на паузу, и на платформе Quizlet начинаем составлять лексические карточки. Вверху мы видим значок «Create». Нажимаем на иконку, и у нас создается новый блок карточек, новый сет. Даем ему название. A city tour Edinburgh. Проверяем настройки. Visible to everyone – кто может видеть? Любой человек или только я, создатель? Сейчас я делаю публичным, но «Editable» – могу только я вносить изменения. Итак, вносим то, что они называют term, то есть нашу фразу action-packed. Это лицевая сторона карточки. Справа идет оборотная сторона. Что за информация там будет? Мы можем выбрать auto-define, автоопределение. Auto На каком языке мы хотим дать определение? Выбираем английский язык. И нам предлагают lots of action. Хорошо, у нас, в принципе, устраивает это определение, но я бы немножечко его модифицировала. With lots of action. Это пояснение на английском. With lots of action, with lots of things to do. Можно дать перевод на родной язык. Насыщенный. Можно дать фразу. Action-packed day, an action-packed day, где сама ключевая фраза action-packed пропущена. Переходим на сайт и смотрим дальше видео. И как только мы видим интересную фразу, например, the most iconic site in the city, мы также вносим ее в наши карточки на Quizlet. The iconic site. Определение. Давайте посмотрим, предложит ли нам что-то автоматически? Нет. No results found. Потому что это фраза. Переходим в словарь Oxford. Oxford Learners Dictionaries. Давайте проверим, есть ли на сочетание слов определение. Нет. No exact match found. Хорошо. Мы попробуем iconic. Отдельное прилагательное. Uh -huh. Acting as a sign or symbol of something. Проверим также в кембриджском словаре. Сможем ли мы найти в переводном варианте English Russian данную фразу? Ведем только прилагательное, поскольку фразы редко переводятся словарями. Okay. Very famous or popular. Перевода на русский язык нету для данного конкретного прилагательного. Мы копируем определение на английском из словаря и вносим его на оборотную сторону карточки в Quizlet. Very famous or popular. Поскольку у нас шла речь про сайт, в перефразе в определении мы даем осуществительное place. Подбираем картинку. Нам предлагается на выбор 8 в бесплатной версии. Мне нравится «Эйфелева в башне. Просто потому, что это вот то, что мы представляем себе как uh, «Iconic». И то же самое проделаем для предыдущей фразы Action Pact. Выбираем то, что у нас сразу вызывает ассоциацию с Action Pact, насыщенной событиями. И переходим к созданию следующей карточки. Возвращаемся на сайт. Включаем видео. Отслеживаем интересной фразы hard to miss. Определение. Но прежде чем мы его впишем, дадим пример, который был в видео. Edinburgh Castle is и вместо фразы пропуски. Автоопределение мы не найдем, но мы попробуем посмотреть эту фразу в словаре. Копируем, идем в Кембриджский словарь но он нам не предлагает такой фразы, так же как и Оксфордский словарь. No exact matches found. Поэтому мы даем свое определение noticeable и перевод на родной язык. Проверяем, есть ли подходящие картинки. Нет. Оставляем эту карточку без картинки, начинаем делать следующую. Dominates the city skyline. Мне нравится эта фраза из видео. Я ее вписываю на следующую карточку в Quizlet. Dominate the city skyline. В видео the city the skyline, но без апострофа также существует вариант. City skyline. Определение. Прежде чем мы его дадим, все-таки впишем пример предложения. The castle. Вместо нашей фразы мы даем столько пропусков, сколько вне слов. «Dominate the city's skyline». Четыре пропуска справа. И следующий вопрос. Это в переводе. Словари нам не дают перевода таких больших фраз, но я вам предлагаю обратиться к словарю, который называется reverse context». Это сборник целых контекстов, приведенных. Мы можем вбить туда фразу и посмотреть, какие есть предложения. Это то, что делали переводчики. Слева английский, справа русский. Пролистываем. Прекрасные очертания, линия горизонта в городе, пейзаж, доминируют. И выбираем то, что подходит нам по контексту. Является доминантой в городском пейзаже. Давайте зафиксируем наш результат. У нас есть четыре карточки. Save. Сохраняем. И у нас получается новый сет. Он добавлен в папку Travel English. Просмотрим наши получившиеся карточки. Они все с озвучкой. Все можно послушать на английском языке. Автоматически она создается очень хорошо звучит. А вверху квадратные кнопки с упражнениями. Как только у вас будет полностью готов сет, вы обязательно будете делать упражнения, которые помогут вам надолго запомнить эти слова, протренировав их в контекстах. Но мы продолжаем э, редактировать наш сет, потому что четырех фраз, безусловно, недостаточно. Видео содержит очень многие другие интересные фразы. Давайте добавим еще картинку к фразе «Dominate the city skyline». Мне нравится вот это. Явно видна линия горизонта и доминирующие э, вершины. Продолжаем смотреть видео, пока мы не найдем следующую фразу. Итак, это отработанный алгоритм. Но у меня уже есть список фраз, и он даже присутствует на сайте. Посмотрите, сколько интересных фраз. И это далеко не все. Возможно, вы найдете то, что радует вас. Я выбираю сейчас карточку для Savory Составляю с картинкой которая для меня дает эту ассоциацию. Savory – не сладкий, слоноватый, с приятным соленым вкусом. Но я хочу, чтобы в карточке на лицевой стороне было только прилагательное Savory. Поэтому я удаляю артикль, удавляю существительное, а наоборот, на оборотной стороне уже вставляю э, всю фразу целиком, savory dish, но заменяю прилагательное, которое мы изучаем, на пропуск. Посмотрим в кембриджском словаре. Предлагаемое определение «savory» и заодно перевод на русский язык. «Translation» – выбираем перевод с английского на русский. «English Russian» – «Поиск». Итак, что же нам предлагается? «Savory food is not sweet» – «не сладкий». Я копирую данное определение на русском языке, вставляю на оборотную сторону. Карточка готова. Следующая карточка. Возвращаемся на сайт A Heart Meal. И по этому принципу мы работаем и с остальными интересными выражениями. Отлично, у нас есть 10 карточек. Сохраняем наш сет. A city tour Edinburgh. Сет готов. Можем, правда, добавить что-то еще. Можем насладиться результатами нашей работы.